Анекдот гадать вызывая духов может любой. А вы пробовали вызывать змей? Это круче, чем гадание. А друзья будут шоки, если показать им такое. Хотите научиться вызывать змей? Нам нужно сухое горючее. Оно продается в магазинах, в отделах, где угли, спички и все для туризма. Сухое горючее выглядит как большие белые таблетки. Пахнет ужасно! Глюконат кальция, который продается в аптеке, стоит совсем недорого. Его пьют для костей и зубов. И спички. Теперь нужно найти место. Для змеи нужна горючая подставка. Бетон, кирпич, лист, железо. Или можно вызывать их прямо из асфальта. Если не боитесь, что вам влетит за оставшееся некрасивое пятно. Укладываем сухое горючее на подставку. Распечатываем таблетки кальция и помещаем их сверху на сухом горючем. Поджигаем таблетки горючего. Серые змеи послушались нас и решили вылезти на свет. Кажется, будто они лезут прямо из самого асфальта. Таблетки кальция при горении выделяют газ, из-за которого и кажется, что змей очень много. Они лезут и лезут. Без остановки. Из каждой таблетки получается очень много. Смеи очень хрупкие, их легко сдувает ветром. Они продолжают вырезать и вылезать. заканчивается долго и это удивляет больше всего потому что когда уже кажется что змеи должны перестать лезть горючее продолжает гореть и они все не останавливаются если это видео наберет тысячу лайков я сниму видео где подожгу целых 500 таблеток кальция подписывайтесь на канал чтобы не пропустить это невероятное зрелище пока пока